Детские библейские рассказы на английском помогут не только в познании английского языка, но также помогут сформировать личность, которая предпочитает конфронтации, разрушению, столкновению, созиданию, творчеству и успеху. дорогие друзья меня зовут Пётр горбатюк и я рад приветствовать вас на канале питер горбатюкс продолжаем изучение библейской темы дождь шел и шел и шел вскоре все покрылось водой но лодка ноя плыла по водам. Итак, давайте приступим к первому предложению. Дождь шел и шел и шел. Время какое? Прошедшее. It rained, it. Rain it. Это прошедшее время. Rain it. And rain it. And rain it. Что значит дождь шел и шел и шел все, вскоре все покрылось водой <coughs> время прошедшее как это будет звучать на английском вскоре soon все everything буквально все was было covered покрыто with water водой To cover глагол покрывать. covered Coward. Было покрыто with water. Но лодка ноя плыла по водам. Но бат. Дальше принадлежность. Noise. Noise. В конце S. Noise. Означает принадлежность. Boat. Это лодка. Лодка ноя. Воз флотинг плыла. Ты флот плыть была плывущей. Воз флотинг он the water, по водам. Да, Бог заботился о Ное и его семье и обо всех животных в лодке. И о тебе Бог тоже заботится. Итак, как сказать на английском? Да, Бог заботился о ной и его семье, и обо всех животных лодки. Время прошедшее. Бог заботился. Как это будет звучать на английском? Да, yes. Заботился. Бог заботился. God took care. Глагол took – это прошедшее время. Глагола take care – заботиться. В прошедшем времени будет took care. Итак, yes, God took care. Took care. О ком? Of Noe and his family. О Ное и его семье. And the animals. И животных в лодке In the bird Yes God took care of noi and his family and the animal in the bird И о тебе Бог тоже заботится Время какое? Настоящее Значит, глагол Take care будет, но поскольку Бог он к глаголу take прибавляется окончание s. Это утверждение в настоящее время. Итак, как будет звучать? И о тебе Бог тоже заботится. Начинается все из слова Бог God takes care of you. Бог заботится о тебе. ту тоже или также. Давайте, дорогие друзья, закрепим наши познания в английском языке. Кто находился в лодке? Предложение вопросительное. Время какое? Время прошедшее. Если кто находится, время настоящее. Кто находился? Время прошедшее. Как оно будет звучать на английском? Кто? Who was? Был. In the boat. Who was in the boat? Кто был в лодке? Какой же будет ответ на русском языке? Там были ной, его семья, звери и птицы. Как это будет звучать на английском? Здесь применяется оборот. There is, there are. В прошедшем времени это будет звучать так. There, Ной. Там были Ной. His family. Его семья. Животные и птицы. Animals and birds. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Бай, пока!